Меня с Гарри познакомила э, родственница, и э, что я могу сказать, я не жалею, то, что она меня с ним познакомила, потому что э, парень очень честный, очень, э, то есть э, все вещи, которые происходили в течение этого времени, а это было довольно-таки э, длительное время, потому что мы продавали, и тут же сразу после того, как продавали наш э, таунхаус, мы покупали дом. И все это как бы напряжено было, то есть это нервы и все остальное. И он нас всегда успокаивал, то есть было все, я не знаю, лучше не бывает, лучше не бывает. И я, я бы, конечно, если, если меня кто-то спросит, кого, кого ты можешь посоветовать в этом плане, то я всегда посоветую его.